Итак, номер 16. Задачка с окружностью. Здесь нам э, известно следующее. Точка О является центром окружности, на которой у нас лежат точки А, B и C. Нам известно, что уголочек ABC у нас равен 50 градусам. Да, то есть вот этот уголочек равен 50 градусам. Уголочек э, ABC равен 50 градусам. Еще нам известно, что уголочек ОАБ равен 35 градусам. То есть это вот этот верхний уголочек. Он у нас равен 35 градусам. Задача найти уголочек BCO, то есть вот здесь, который лежит в уголочке. Я его полностью заштрихую, черный. Вот. Задача найти вот этот вот уголочек. Что мы здесь можем сделать в этой задаче? Я здесь соединю точки B и точки O. Во-первых, у нас дан четырехугольник BAOC, но это четырехугольник не выпуклый, поэтому про него нельзя сказать, что у него сумма всех четырех углов, будет равна 360 градусам, да, это только выпуклых четырехугольников. А у него, видите, если мы соединим точки А и С, они будут соединяться отрезочком, который будет лежать снаружи этого четырехугольника. А так только у невыпуклых четырехугольников. 360 градусов — это сумма углов в выпуклом четырехугольнике. Поэтому что я делаю? Я соединю точки Б и О. Соединяю точки Б и О. Для чего? Для того, чтобы получить два треугольника. То есть я вот этот э, четырехугольник ВОЦ разбил на два треугольника. Причем не просто на два треугольника, а на два равнобедренных треугольника. Почему БО, ОС э, и АО будут равны? Потому что это радиусы окружности. То есть АО. Будет равно OC и будет равно OB, потому что это все радиусы окружности. У окружности все радиусы равны, да, какие бы мы ни провели. А радиус — это у нас отрезочек, соединяющий центр и точку на окружности. Они все у окружности равны. Соответственно, мы получили два равнобедренных треугольника. А у равнобедренных треугольников углы при основании равны. То есть треугольничек ABO. В треугольничке АБО, да, он у нас равнобедренный, у него уголочки при основании будут равны. То есть угол А будет равен уголочку э, АБО АБО и будет равен 35 градусов. 35 градусов. Вот. То есть вот этот уголочек, вот этот, будет 35 Соответственно, на уголочек OBC у нас что остается? У нас остается 15 градусов. Да? то есть, чтобы в сумме они давали угол B, который у нас равен 50 градусам, должно быть 35 и 15. Вот. И то же самое можно сказать про треугольничек BOC. Он у нас тоже равнобедренный. Треугольничек BOC тоже равнобедренный и у него углы при основании будут равны. То есть уголочек OBC будет равен уголочку OCB. Да, потому что треугольник равнобедренный. То есть равны будут по 15 градусов. Соответственно, ответ в этой задаче будет 15 градусов. Ответ 15. Да, вот такая вот задачка. То есть здесь э, подвох в чем? Что у нас дан невыпуклый четырехугольник, и нельзя искать сумму его углов как э, 360 градусов. Да, четырехугольник не выпуклый. И здесь э, не работает будут э, вписаны центральные углы. Да? Потому что, например, угол А, действительно будет центральным. Но вы не знаете, где у него, скажем так, вторая нога. То есть если он опирается с одной стороны на вершинку Б, а с другой стороны, куда он опирается, то есть куда, куда вот здесь идет отрезок, тоже непонятно. Поэтому здесь поможет разделить на прямоугольники. И то, что все, у окружности все радиусы равны. Да? Это помним. Это очень часто бывает полезно, когда у нас... Работа с окружностями и треугольниками. То, что у окружности все радиусы равны, мы там часто получаем прямоугольные треугольники. А не прямоугольные, а равнобедренные треугольники.